Добрый день! ГСовская категория, гигант слабым. Вот Такие лыжи, как в титрах вы видели, мне попали сейчас. Я не знаю, что это такое. Они для меня черные. Здесь по проезду лыжи очень такие классически простые. Они едут в свой радиус, и в нем они хороши. Радиус у них большой, как и положено гигант, В нем они едут стабильно, ровно, надежно, понятно и просто, и с очень хорошей хваткой контов. Которая реально прорезается через все И ее чувствуешь а, отлично То есть лыжи, наверное, которые будут прекрасно, наверное, я говорю, наверное, работать на ледяном склоне, на жестком склоне потому что Почему, наверное, потому что ну, у нас здесь такого нету сейчас склона У нас каша вот, И в этой каше, а, конечно, для этих лыж не их среда абсолютно и немножко они как бы так подхрамывают Но однозначно могу сказать, что лыжи хорошие а, да, они склонны к скорости, они ее хотят и требуют, они просят ее, они работают на ней, без нее не хотят Но они как, как бы качественные, в них действительно хорошие там все параметры, показатели, они по характери характеристикам хорошие То есть они позволяют душиться в короткий поворот, действительно сносно в нем себя ведут И уверенно, в общем-то, проблем в катании не создают За управляемость я бы, наверное, поставил вот по три с плюсом из 5 вот Не потому что, что там какие-то у них были огрехи, а потому что ну, как бы они требуют все-таки внимания. Это не те лыжи, которые как бы, едут сами. А причин на то много, это немножко, немножко, немножко они жестковаты, но не пережестченные. Нет, не, не, не дребезжалки. Они немножко вот такими затупленными носами, но опять-таки а, у них немножко, ну, как бы я бы сказал так, сбалансировано То есть они все-таки жесткие для жесткого склона, и на, такой носок там именно, наверное, будет работать. Вот. И сейчас в этих условиях, конечно, отсутствие рокера у них чувствуется, и оно работает не в их пользу, естественно, на этих условиях. Но, тем не менее, у нас есть условия, которые есть. А, что мне еще не понравилось у этих лыжек, у них как-то мало души, они как-то вот не играют даже на скорости, они как-то не дают отдачи, они не дают никого пружинности фана. Нету такого вау, и вылетел, да, то есть вот такого нет, они идут как по рельсам, угрюмо, так ровно, надежно, стабильно, в общем, понятно, предсказуемо. Такие лыжи, наверное, для лыжников, которые так вот еще Может быть, на ночами стадии техники Которые еще не уверенно катаются Может быть, на, ну, в таком формате, естественно, катания понимая, что лыжи для гиганта — Это для людей, которые уже в понимании вопроса лыжи то но ну, совсем не новичковая Хотя, в принципе, может быть, людям, которые вот Где-то катаются в больших горах Имеют возможность разгоняться И простор, может быть, для них, как и новичковые Подойдут именно как новичковые для карвинга Или Хорошего, потому что цепки ровные, понятные, стабильные в своем повороте, идут хорошо, вот, но в остальном, не знаю, честно говоря, конечно, мне такие лыжи нет, и нет у них души и фана, нет у них задора, вот, а так, в принципе, нареканий, как бы, ругать особо сильно не за что, ну, наверное, все, в принципе, сказал. что пойду на второй круг, лучше не буду тратить время, а по еще какие-нибудь лыжи вместо этого, поэтому, чтобы не пропустить на канал, соцсети, ставьте лайки, ну и старайтесь больше кататься. Все, встретимся на склоне, всем удачи, пока!